Привет всем, с вами Анна Пашкевич, это канал про цветов, на котором я рассказываю об овощах с научной точки зрения и с любовью. Поехали! Из этого видео вы узнаете о целебных и полезных свойствах семян одного растения, которое наверняка есть в огороде каждого из вас. Во время новогодних праздников, когда мы в свой организм вводим увеличенное количество спиртных напитков, различных блюд, страдает наша и печень, и почки, и желудочно-кишечный тракт. И они, как никто иной из наших органов, также нуждаются в защите и в дополнительной поддержке. И именно на это и рассчитано действие семян того растения, о котором я говорю в этом видео. Помимо активного воздействия на нашу нервную систему, на нашу пищеварительную, выводящую систему, на наши сосуды, а именно это очищение кровеносного русла и снижение давления, наверняка все мамочки знают, что именно семена этого растения способствовали выведению излишних газов из животиков их маленьких деток. Наверняка вы уже догадались, о семенах какого растения в этом видео идет речь. Да, это семена укропа похучего или укропа огородного. Именно семена укропа похучего являются теми активными компонентами, которые поддерживают наш организм в зимний период и особенно в предновогодние, новогодние и рождественские праздники. Каким же образом использовать семена укропа, чтобы они не теряли своих полезных свойств и шли на восстановление нашего организма? Есть наиболее простые, но длительные методы приготовления. Например, берем 1-2 столовые ложки укропа, заливаем стаканом кипяченой воды, настаиваем на протяжении 3 часов и употребляем каждый день не менее 3 раз перед приемом пищи за 15-20 минут. Если 3 часа укроп настаивает долго, то можно тоже взять одну-две столовые ложки, залить стаканом воды, кипять в течение 15 минут, процедить и отвар готов к употреблению. Если же вы любитель добавлять мед в чай, например, то вы можете компоновать настой укропа вместе с медом и эту витаминную сладкую смесь добавлять в свои любимые напитки. Также для того, чтобы более качественно пройти курс очищения сосудов, можно использовать один стакан семян укропа с одним стаканом корня валерьяны. Все это смешать в одном термосе, настаивать на протяжении ночи и затем использовать три недели каждый раз перед приемом пищи. Именно употребление семян укропа пахучего в виде настоев и отваров будет способствовать насыщению нашего организма различными витаминами, практически полным комплексом микроэлементов. Также будет очищать этот отвар или настой наш организм от различных ядохимикатов, канцерогенов, будет способствовать отделению желчи, повышать защитные функции организма и снижать накопленный стресс. И если вы еще сомневаетесь в лечебных свойствах семян укропа, то помните, что Авицина много тысяч лет назад писал о лечебных свойствах именно семян укропа в своем научном труде, который называется «Канон врачебной науки». Спешим вам сообщить, что интернет-магазин «Процветок» объявляет об открытии сезона «Весна-2023». В новом каталоге вас ждут новые саженцы кустарников цветы, семена овощей и зелени, биологические препараты и защита растений. Всех приглашаем за покупками, ссылку вы найдете в описании под этим видео. Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!